Для того, чтобы понять, почему волосы вычесываются из капсулы, я проведу такую цепочку причинно-следственных связей, и вы поймете. А далее разберем уже причины, которые бывают в начале цепочки. Сделана негерметичная капсула, в нее попадает вода, вода разрушает кератин, и кератин больше в себе не может удерживать волосы. И мы сейчас будем разбирать, по каким причинам происходит у нас негерметичная капсула. Вот и все. Вот так. До того, как вам это сказать, полчаса я сидела, думала. Так, смотрите, мы возьмем темы, которые перед наращиванием. Допустим, давайте начнем с капсуляции. Вот капсуляция. Берем волосы для наращивания, какие они должны быть. Из-за чего у нас бывает такое, что у нас... Мы сделали капсуляцию, потом сделали наращивание, у нас все развалилось. Когда у нас верх не промыт, любых волос, вот я в руках держу донорские волосы, с них не надо никакой силикон с ним смывать, но я обязательно должна, должна помыть вообще в целом волосы, и очень тщательно я должна уделить внимание макушке волос, чтобы у меня кристально чистая была макушка, не, какие там, не смытый бальзам, не смытый кондиционер, не смытый шампунь нормальный. Это уже гарантированно будет то, что у меня капсулы разрушится. А, итак, чистая макушка должна быть. Также мы внимательно уделяем, внимательно уделяем внимание волосам особенно фабричные. Вот там я не сильно, не буду вам тут рассказывать, как я все это знаю и понимаю. Я знаю лишь то, что их нужно тщательно отмыть от того, чем их обрабатывают на фабрике. Даже если вам говорят, что не обрабатывают, все равно отмывайте, потому что все равно обрабатывают чем-то. Вот, Поэтому всегда внимательно следите, как у вас выглядит макушка. Следующий момент, когда мы делаем капсуляцию волос, у нас не подтянутый верх, а мы экономим длину и начинаем капсулировать, вот берем прядь и вот так вот начинаем капсулировать. В общем-то, у нас каждая волосинка ни одной длины, и вот что-то из капсулки из-под из низу уже будет из нее вытягиваться. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И когда оно вытянется, то, что было на миллиметрик туда запаяно, да, там появится разгерметизация, и туда попадет вода и разрушится, поняли уже, да? Поэтому внимательно смотрите, чтобы у вас при капсуляции все волосы были подтянуты к верху. Иногда бывает такое, что... Следующая причина иногда бывает такое, что у нас волосы лежат закапсулированные очень долго. Приходит клиентка, мы тут захотели ей их нарастить, и вот мы наращиваем сухую прядь. Со временем кератин как бы... Я не знаю, он испаряется или что с ним происходит, его становится меньше на капсуле. Вот. И, соответственно, Делая такую прядь, вы гарантированно она у вас разрушится. Так, Причину я считать буду позже, когда я буду пересматривать это видео, поэтому пока что все здесь. Теперь мы берете, берем тему, которую я записывала ранее, это видео сейчас будет здесь в подсказках, можете его посмотреть. Оттуда я беру, из-за чего могут быть не герметичные капсулы. А видео было на тему, почему сползают пряди. При капсулном наращивании волос. Итак, плохо разогретый кератин при соединении капсулы с родной прядью. Понимаете, да, что если плохо разогретый кератин, то есть мало щепцами подержали или щепцы слабые, то будет не герметичная капсула. То есть делаем все для того, чтобы капсула была герметичной. Была герметичной. Плохо разогретый кератин раз мало держали щипцы на капсуле 2 то есть мало держали быстренько скрутили и что у нас там бочка получилась какая-то внутри она пустая мало кератина на капсуле я сторонница мало кератина на капсуле но это является и причиной разрушения при этом я это и при этом это причина разрушения но я знаю ту грань когда кератина настолько мало чтобы он Настолько немало пока что, чтобы он и держал, и чтобы он не разрушился. Вот это очень важный момент. Это было три. Ой, я видела слабое скручивание, когда вот делается капсула, и просто там что-то типа так вот круть-круть, и все, и готово. Такая капсула, в нее попадет вода гарантированная, она разрушится. Слабое скручивание. Четыре. Не своевременное скручивание, тоже очень важный момент. Вы зажали капсулу, все хорошо расплавили. Пока вы там клали кератин, отвлеклись на что-то, скручивайте, она у вас уже чуть-чуть подостыла. И, конечно же, она точно не будет герметичной. 5. Так, все, все остальные. Все остальное это у нас по другой теме. Самое главное, волосы клиента должны быть чистые, волосы наращиваемые должны быть чистые, капсулы должны быть герметичны, кератина должно быть и нужное количество, немного, много, не мало, прям вот идеальное нужное количество. И еще вам не сказала, что бывает еще один момент. Вот представьте, что вот эта капсула, да, вот эта вот капсула, и бывает такое, что волосы не из капсулы выпадают, а из-под капсулы. То есть они обламываются вот здесь. И, соответственно, из-за чего это может быть? Волосы ну плохого качества они ломаются. Ломкие волосы они отсюда ломаются, и, соответственно, у вас вот худеет хвостик. Иногда бывает из-за того, что блонд, некачественный блонд, и он просто обламывается. А иногда бывает такое, что клиентка покрасилась, и... И волосы ломаются, и будете вы отвечать за это. Внимательно смотрите. А вообще вот с этим делом я еще буду записывать видео, как себя обезопасить от вот этих всех моментов. У меня опыт очень большой в этом, поэтому всякое бывает, что и клиенты красятся сами, и химию какую-нибудь делают, и уколы в голову, и что только не делают. Вот и капсулы разрушаются. У меня было такое, что мы вроде бы обсуждали с клиенткой, что она не делает. А, спиртовые, на спиртовой основе на свою... А, кстати, сказать вам об этом тоже ведь надо. А, на спиртовой основе лосьон не используют. А она приходит ко мне с разрушенными капсулами утверждает, что она его не использует. Но я же вижу, что она его использует. Если у меня 100 клиентов прошло без... А, все у них хорошо, а именно у той, которой мы договорились не использовать спиртовой лосьон, она приходит у нее разрушена. Ну, понятное дело, что у нее и было использование. вот, Поэтому... Нельзя в наращивании использовать ничего на спиртовой основе. Иначе кератин, он просто будет разрушаться. Все, что мы обсудили ранее, все это с учетом того, что, кератин, что у вас качественный кератин. Если у вас некачественный кератин, и при этом, если у вас некачественный кератин, то все остальное мы отметаем, оно вообще сейчас не важно, потому что... Если вы сделаете идеальную капсулу герметичную при некачественном кератине, она просто разрушится. Также, если у вас качественный кератин и вы сделали некачественную капсуляцию, то мы тоже также отметаем все, что сказано ранее. У вас в любом случае разрушится капсула. Вот еще два аспекта.